всем привет дорогие друзья с вами владимир канал китай стал ближе и сегодня мы сделаем распаковочку небольших вот таких вот двух интересных посылок посылки интересные вот первая посылка я вообще не понимаю для чего это сделано, да? попросила меня заказать это племянница. Давайте откроем и посмотрим, что же это такое. Оценено в 3 доллара, весит 0,37 грамм, то есть всего 37 грамм. И это, друзья мои, это очки должны быть, но очки непростые. Очки непростые. очки без линзы, то есть чисто одна оправа. Она сказала, что это сейчас модно. Я не понимаю, что тут модного. Хотя нет, в них есть линзы. У них есть линзы, но они просто прозрачные. Просто вот такие прозрачные очки. Что я могу по ним сказать? Очень-очень хлипкий пластик. Такое ощущение, что это вообще самый такой дешевый пластик. Не знаю даже с чем сравнить. Очень-очень дешевый пластик. Оклышки, естественно, что тоже пластиковые. Крепление. Винтики стоят. Не пахнет. Но довольно-таки дешево. Очень-очень дешево. Очень некачественно. Вот такие вот очки. Значит, это была первая посылка. А вторая посылка. Давайте с вами откроем. Вторая посылка шла где-то три недели. Заказывал я ее для освещения кухни здесь у нас идет светодиодная лента оценена она в 5 долларов оценена она в 5 долларов, но я сделал маленькую ошибку, я заказал ленту а заказал ленту без адаптера и без переключателя, то есть пришла одна лента и я не смогу ее подключить надо будет сейчас заказывать адаптер, заказывать переключатель пульт управления можно заказать чтобы можно было ей управлять вообще я хотел на пульте управления не знаю как так получилось что заказал я просто одну ленту ну ладно, распаковываем посылка пустая лента распакована вот в такую вот пакетик вот такой пакетик здесь написано цвет RGB 50 на 50 60 светодиодов 60 LED 12 вольт 5 метров но может быть я как-то смогу подключить и 12 вольтовым адаптером это одно, а второе а как я буду переключать цвета так что оставим мы все это до того момента как я закажу для нее пульт управления Значит, что мы имеем на одном конце штекер вот такой вот и на другом конце штекер, то есть папа-мама Кира, папа-мама. Сама лента я заказывал покрытую. Она покрыта силиконом. То есть лента силиконом покрытая. С другой стороны должна быть самоклеющаяся пленочка. То есть это спокойно берется, приклеивается. И все удачно крепится. Заказывал я это на кухню. Сделаю на кухне подсветку, поскольку сейчас на кухне делаю ремонт. Но, к сожалению, теперь придется заказывать и ждать еще ждать еще когда придет у нас адаптер сам и давайте уж откроем тогда еще одну посылку принесли мне вот тут сейчас дали еще одну посылочку вот такая посылочка не знаю я что у нее внутри давайте откроем и посмотрим что же здесь внутри что это за посылка Посылку кто-то уже открывал, ковырял. Это, скорее всего, моя супруга. И здесь пакетик кусой. Здесь вот такие вот колечки. Такие колечки. Это не подумайте ничего такого. Это игрушка для ребенка. То есть вообще это как прорезыватель зубов. Я составлю обязательно ссылочки под описанием. Каждый может будет пройти, посмотреть и оценить. Значит. Пластмасса. Пластмасса такая на краях остренькая даже. Это вот здесь вот я прям больно пальцем чувствую, больно. Вот посмотрите, такая она заостренная. Вот здесь вот она прорезиненная, то есть здесь помягче. Хотя вот эти вот штучки тоже острые, так что ребенок, я бы не знаю, как бы не поранился. Но мы посмотрим, что как, понравится ему будет играть. Сейчас мы играть еще рано, я думаю, в такие вещи. Первый раз он сегодня кое-как держал погремушку маленькую, а так два половиной месяца. Еще маленький, Но пока затариваемся, покупаем. Вот такая вещичка с Китая. Кстати, все вот эти погремушки покупая с Китая действительно выгоднее. Они в полтора-два раза дешевле, чем у нас здесь. Все абсолютно то же самое в кораблике, стоит гораздо дороже. То есть, если в Китае там какие-то погремушки 300-500 рублей, то в кораблике те же самые погремушки абсолютно один в один уже стоят 800-1000 рублей. Так что вот, что были сегодня за распаковочки, что были сегодня за продуктики. А вы подписывайтесь на канал. Будет много-много-много всего еще интересного. Оставайтесь с нами. Подписавшись на канал, не забудьте нажать колокольчик оповещения. А с вами был я, Владимир. И на сегодня все. Всем до новых встреч и пока.